Всем привет! Я сделала выводы насчет ченнелингов. Я почитала комментарии. Когда так единодушно говорят, ты чё вообще? <смех> То, наверное, надо услышать. У меня там просто совпадения пошли подряд, и, конечно, я растаяла А с другой стороны, действительно, если, допустим, я нахожу в клипе число 15, в который раз, то это твердое значение, да? Дальше вопрос версии, дальше вопрос, как ты интерпретируешь. А когда вот такие источники, ты ничего проверить не можешь, потому все-таки своим путем идти надежнее. Севдолиза, Севдолиза, хомунгулус, о май гад. Севдолиза очень крутая исполнительница, у нее вроде бы и музыки-то как, как таковой нету. Она поет какими-то, не знаю, стонами. И выглядит она ужасно. У нее как немного мужское лицо, и мрачное, и плохая кожа, и уставшее такое лицо. Но тем не менее, она удивительно умеет создавать какую-то суперкосмическую обстановку. У меня сейчас три клипа на тему Сетана. Сетана. Я не понимаю, почему никто это не говорит. Значит, Предыдущий ее клип, там, где она с ногами коня, я, у меня по нему нет идей. У меня есть работы, которые не колятся. Среди них «Звездные воины», «Дарт Вейдер», «Начало». Он там пал в озеро огненное, он тоже как Люцифер, да, сколько же их будет. Но я не, не нашла, про кого это, где и когда. Да, то есть есть работы, которые не расшифровываются. Точно так же «Властелин колец». Это, может быть, было не на Земле, где-то далеко и давно, и поэтому про такое редко снимают. Мне непонятно, про что. И работы, которые не расшифровываются, я их не могу. С ними ничего сделать. А вот эта работа очень откровенная. Вначале она едет на машине. Прибывает в галактику дальше и накрою ему лицо, чтобы он не видел свет. Она беременна, она собирает оружие, собирает оружие и ждет. Очень атмосферно вообще сняли, хотя сам сюжет, конечно, жуткий. Она беременна. Насчет беременности сатана уже из химера были послания. Я не знаю, если это не аллегория. Это может быть аллегория, там желание оставить свой, свою ДНК, допустим, в каких-то расах. И таким образом стать как бы тоже Богом-создателем. Она становится и ест. Сейчас. Она ест сыр, у нее молоко. Она ест сыр, молочные продукты. Это происходит уже в текущей галактике. В галактике Млечный Путь. Из других клипов есть отсылки, что этот персонаж прибыл из другой галактики. За ней идет охота, о которой она знает. Охота ожидаемая. И здесь вот это окно, через которое они смотрят глаз. Глаз четверо воинов и глаз. Это э, первое нет, уже не первый символ второй, после накроя ему лицо после млечного пути это уже будет третий символ что это сатана вот она стоит беременная костюм странный, что такое руки охватывающие тело такого этот символ иногда встречается я не понимаю, что это зеркало коты Сиреневые цветочки, не знаю, пишите мысли. Она смотрит, вот за ней спускаются. Что это за руки? Она пьет таблетку красная и белая. Красно-белые пчелы, вот она эта раса, сила, и зеркало коты. Сейчас будут события на Орионе и первое заключение сатана. Выпивает. Вы видите, как разными символами одни и те же сюжеты показываются. И только в массе, только в массе ты видишь, что не случайно. Кстати, про красно-белых пчел настолько мало сейчас начали снимать, что я начала сомневаться в себе. Мне не показалось. Ну, нет, не показалось. Саранча у нее на... На волосах дальше будет муха. Оба символа – это символы сатаны. Саранча и муха, скорпионов только не было. За ней приходят, смотрите, знак. Вот если бы еще звездочки, то это был бы значок машины, которая, напомните мне название этой машины. Субару, Плеяды. Я думаю, это могут быть плеяды. Или, или пишите мысли, что это за значок. Короче, берут в цепление, Берут во цепление. Она сидит. Я сейчас не буду ловить кадр. У нее здесь летает муха. Это сделано преднамеренно. Это еще один символ сет она. Все, ее захватили. А дальше сцена, вызывающая жалость. Живот перебитый. Живот перебитый, но надо понимать, что здесь все в аллегориях. Тут может быть не напрямую ничего. Вот в таком она виде. А Босые ноги преднамеренно показывается, не может уйти. Сейчас она раскрывает рот. Раскрывает рот. И... А, ее... Вот это я не знаю, что это ее хотят уколоть, ее хотят изменить или что. Она раскрывает рот и у нее там зуб ядовитый. Она кусает этот зуб и все, и покидает. Если она скорпион, вообще, она могла бы саму себя ужалить. И дальше, когда она уходит, как бы в другой мир, может, она уходит в, в менее плотное измерение, я не знаю. И там она находится. Обратите внимание на сапоги. Позже мы найдем этот же символ в этом же эпизоде истории в клипе Леди Гаги о папарацци, там, где она вся в латах выходит. Она по-прежнему беременна. Я думаю, что это желание насадить свою генетику в захваченных мирах, потому что идут генетические войны. И каждый, кто добавит свою генетику, он... Он получается как бы богом-создателем. Вот этот кадр я не расшифровала. Здесь все совершенно конкретно завязано на конкретных историях. Красный фон, золотая пленка. А люди, врачи или кто тут, или военные увозят на вертолете. Это я не знаю. Или предыдущую оболочку, уже покинутую трехмерную сет, она увозит. Не знаю. Какой номер написан на вертолете? Кто будет пересматривать, скажите. Тут, по-моему, А15, да? 15 или нет? Что это за машина? С вертолетами также ассоциируют в апокалипсисе саранчу. Здесь у нее беременность, опять беременность прямо акцент на беременности. Ее механическая копия обездвиженная, которая ничего не может. Она лишь вертит головой. Четыре телефона она не может звонить. Сидит она, лампа Люцифера. Вот зачем ей на этом сером столу лампа, скажите. На тем более не светит. Это чисто люциферианский символ в данном случае. Почему такой костюм, антураж, две сумки. Это все с чем-то связано. Есть нюансы, которые я в этой истории не знаю. Она второй раз кусает зуб. Это второе заключение сетана. Такие кольца странные. Да, и на цепи. На цепи не может выйти. Она как бы погибает. Вот она танцует странный. Нехороший танец, она на цепи. Опять она кусает зуб. Опять кусает зуб. Вот смотрите, какие зубы странные, серебряные. Сейчас и, и уходит. И у ее механической копии э, падает слеза на левом глазу. На левом. Само, само это тоже может быть косвенной отсылкой к одноглазому символизму. Вот этот символ, женская голова и туловище без рук и, и ног, которая не может двигаться, подключенная к проводам. Уже я находила еще, еще одной группы. Похоже, что создается искусственный искусственная сета она может быть потому что название клипа название клипа хамункулус о гад о гад о мой бог и хамункулус гамункулу искусственное существо создается искусственное существо для того чтобы воплотить вот этот дух который иначе не может воплотиться то есть, может быть, она избегала заключений вот таким способом. Не знаю, как она, в общем. Это моя такая расшифровка. Хотя это очень дерзко заявлять, что сет она. Но у меня сейчас еще будет два клипа на очередь на эту тему. Одно скажу в заключение, что мне непонятно, почему на эту тему... Никто ничего не находит, и все молчат. Но почему об этом так много снимают? Мне непонятно. Все молчат, абсолютно все следователи, но иллюминаты так много об этом снимают. Вот три значения, о которых... Ну, где-то намеки есть. Ну, сет, она вообще никто не говорит. Кто-то даже сомневается в существовании. Сет, коты и красно-белые инсекты о а красно-белых ну, косвенно говорят. Есть. И кто-то упоминает о котах. А так, в принципе, мне непонятно, почему столько железного молчания. И если так много снимают, может быть, это важно или не важно, или не надо об этом знать нам. Мне непонятно, что с этим делать дальше. Короче, может быть, я эту тему аккуратно закрою, но вот три клипа не удержалась, потому что нашла, никто их не расшифровал так. Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч.